Доброго времени суток! С вами Любовь Минулина и канал «Мой домик в деревне». За окном солнечная морозная погода, крещение. И самое время подумать, какие цветы можно посадить в феврале. В январе я ничего не сажала, а в феврале, конечно, начинается уже движение в посадке. Для средней полосы сажать что-то сейчас в январе, я не вижу актуальности какой-то либо. И ошибки прошлого года говорят о том, что ну, очень рано сажать нельзя. Потому что в мае месяце прошлого года была неблагоприятная погодная такая ситуация. И получилось так, что зацветшую засвет, желобелью просто некуда было девать. Она так себя некомфортно чувствовала на улице. Поэтому я буду сажать. После 15 февраля буду сажать лабелью, питонию. По агротехническим свойствам этих цветов срок от посева до начала цветения активного цветения это 8-10 недель. Поэтому по времени это будет достаточно, и чтобы высадить их в середине мая, то есть мы считаем обратным ходом, то даже 20 числа февраля, будет просто идеальное время для посадки этих цветов. И практически вот то, что я сажала в прошлом году, я сделала анализ и считаю, что те питони которые сажала я в прошлом году, я сажать не буду. И я взяла в этом году питонию супер каскадную. Она очень неприхотлива, и крупноцветковая, она неприхотлива к погодным условиям и очень хорошо переносит вот, даже дождь, переносит там какие-то холодные перепады температур. И вот именно из-за этих вот качества питоний я остановилась на них. Я взяла вот такую вот суперкаскадную красную питонию, у нее очень крупные цветки. В диаметре 10-12 сантиметров и опускается это, это петунье сантиметров на 40, образуя очень хорошую шапку, такую цветов, и по такому же принципу, это вот Бургунди, тоже бордовый, такой же, ну, не те же самые показатели, цветок в диаметре 10-12 и образует шапку размером. Сантиметров 45. И взяла новую крупноцветковую, это пурпурно-лиловую, гигант. У нее цветы очень крупные, большие. И э, также спускается на сантиметров 40-50 вниз. И я их посажу в посуду, э, по буквально по два, по, по два корешка достаточно, и не очень большую посуду. Вот, для, по, чем и отличаются вот эти крупноцветковые и суперкаскадные петуни. Это выбор был мой совершенно не случайным. И для... У меня есть тут место, где можно посадить очень спускающийся такой, на 80 сантиметров вниз. Это питони ангельная Рапунцель. Она на 80 сантиметров спускается вниз. Я хочу их на стены повесить. У меня уже есть задолго, где это сделаю. И вот буквально одну взяла для того, чтобы... Она, конечно, более капризная. Вот эти, те, которые я показала, они не, не очень капризны к погодным условиям. Ну, потому что вот белый цвет, тут в таком белый с красным... Я, я посажу и в прошлом году я была просто удивлена, приехав к своей приятельнице на дачу была просто без, скажем, без камеры и о чем я просто жалею и она сказала никакой петунью я сажать не буду, кроме джаконды вот. И в этом году я взяла сорт джаконда. Это такой стерющийся, большой, огромное, крупноцветковое э, каскадное растение. У них цвет, цветы не очень большие, но их очень много. Это мужской цвет, э, мужской, тип, мужской тип цветка, где завязи не образуются. И э, сажать его надо в большое кашпо, но ну, не менее... 5-7 литров, потому что он очень прожорливое растение, его надо будет подкармливать. Я взяла еще вот такое желтое: это лимонно-желтое. Я люблю очень желтый цвет. И взяла джаконду лимонную. В чем у нее секрет? Это моя приятельница говорит: я посадила их три штуки в вазон. У нее вазон такой стандартный большой, литров на 7. Три штуки. Но они. Просто там не могли ужиться. Потому что э, вот этот огромный вазон рассчитан все-таки на одно растение. И вот как на картинке показано, так оно и есть. Действительно так. Сниспадает спадает вниз, вниз, вниз, вниз. А те, которые были у нее лишними, она их посадила просто в землю. Знаете, это был просто сплошной ковер. Очень. такой красоты стоит... Сам вазон, и вокруг него еще стелющиеся все. Ну, это какие-то чудеса были. Вот. Поэтому я решила попробовать, что тут по, по, по 7 штук зернышек э, минулированных э, питоний. Я решила, что я их посажу изначально. Посмотрю, как это будет. но ну, даже если посадить, это будет 14 из двух, если хотя бы по одному там... Ну, не прорастет, это получается ну, штук, ну, 10-то у меня точно будет, но это очень много, вот. поэтому посажу все и буду просто, как с телящимися цветами, э -э, украшать вот этой драконда, петуни драконда. Следующая моя любимая и прям такая благодатная и с большой отдачей она цветет, это, конечно, лабелия. Удивительной красоты цветок. Кто не сажал, посадите, пожалуйста. Я лабелью в прошлом году сажала вот такой вот голубые брызги. Я ее сажала, и она мне очень понравилась. Она такая отзывчивая, на цветение начинает свистеть. Конечно, у меня есть даже видео, как я сажала эту лабелью, как выращивала. Я сажала ее в торфяные горшочки, и она очень миленькая. Они очень просто растут, вот я посажу их после 20-го уже числа. В этом году я купила вот такой серпантин. Серпантинчик такой вот. И еще один сорт, это маркиза, красные. Красная очень хорошо. Очень хорошо смотрятся они тоже в горшках, литров по 5. Я сажала, ну, исключительно красиво. И сажала их в торфяные, горшки, в торфяные таблетки, у меня есть видео, посмотрите. Потом, когда прорастают эти таблеточки, уже, когда прорастают уже семена, очень хорошо их делить, просто я резала на части и рассаживала уже по посуде, которую я потом высаживала непосредственно в горшки. Совершенно неприхотливое растение, совершенно такой радующий глаз, очень красиво. Поэтому, кто никогда не сажал, подумайте, что лабелию сажать можно и нужно, это очень хорошо украшает. У меня двор, во дворе в горшках стояла, ну, красавица, очень красиво. Вот. И в этом году, я тоже подглядела в одном из садов, потом почитала, я очень хочу посадить, посадить вербину. Вот. Такое однолетнее растение, здесь два цвета, красное и синее. В чем красота и в чем, в чем, в чем секрет этой, этого цветочка? Он очень небольшого ростечка, буквально 20-25 сантиметров, и когда его посадишь, он сидит такими красивыми, красивыми кругляшами. Можно сделать красный, синий, синий, красный сочетать. И красная вот эта красная вербена, это такая, ну, можно сказать, классическая и очень неприхотливая. Когда вы ее посадите, она будет с большой отдачей в вазонах, на земле. Я вот хочу украсить ей двор и посадить она не боится ни холодов ни какой-то непогоды и ей все это как бы не почем этому маленькому и очень красивому цветочку такому знаете говорю, гордый маленький цветочек и Давайте посадим, если у вас будут какие-то там вопросы, мы будем их обмениваться. Я сама сажаю вот эту, буду сажать эту вербену, действительно, первый раз. Вот. Она двух цветов, вот с синими такими и красными цветочками. Это фирма "Поиск". Поэтому это те посадки, которые я буду делать в феврале. Я живу в среднем по Волжии, и поэтому... Самое время будет сажать их в феврале, в конце февраля даже после 20. -го. А 1 февраля из моего погреба я достану мою любимую бегонию. Бегонию надо доставать, у кого есть бегония, и она хранится где-то в прохладных местах. Вы ее, конечно, вынимайте и ставьте на пробуждение. Как пробуждается бегония и как это лучше сделать, вы можете посмотреть в моих видео, там все очень-очень подробно рассказано. И вы найдете там много полезной информации. С вами была Любовь Минулина и канал Мой Домик в деревне. Мир вашему дому.